Всем привет! Вы на канале Мистер Диньярс. С вами Дин и Чика! Всем привет! Сегодня мы будем играть в Майнкрафт на версии 1.12. Я уже подготовил блоки. Не совсем мне кое-что еще надо сделать. Так. Какие у тебя красивые столы и стулья. О, Стив, это что такое? А что, они волшебные? Нет, они не волшебные. Они просто так. Так, ура. Просто они мне нужны. Так. Слушай, а почему они все переливаются? Потому что, а потому а, что они а любых цветов могут быть. Красиво. М? А из чего они? Из руды? Или из чего? Из нет, чего? они делаются не знаю, чего чего. А наверное, ты хочешь с они их построить. Это блоки, что ли? Блоки? А, да. Они это, это мебель, да? Нет, это не мебель, это украшения. Что там, дурка? Так, ну, я ее задел, потому что случайно с вами бог. Так, сейчас выберу, где начать лучше. А что там у тебя такое? Ты можешь посветить? Это что такое вот в воздухе? Что это? Летающий остров. Летающий остров. А что ты с ним будешь делать? Да, че, пусть -пу -пу -пу висит ток. А мне, ты его сам моему. сделал? Конечно же сам. как бы взорвал. Он бы на клыче Это что-то специально применил? Нет, он сам появился. Ничего себе. А это что такое? Это лучше мне кое-что сделать сейчас. Где... Вот. Ура! Летим. А Что-то там, там светится. С... А, Фак. Факелы возле них. Что-то там? Статуи, что ли? Что там такое? Вон, вон, там, вот. Что это? Ой. Там дальше. Стив, что это? Можешь показать? Или mm -hmm. там не видно? Только вот. медленно. А то мне ничего Ой. не видно. Да. О, это что за персонажи такие у тебя? Это, костюмы, это мои статусы, да, мои костюмы. И что, ты будешь их одевать? Нет, они просто висят для красоты. Для моего а вообще их одеть можно? Ну, конечно же. Куда в них ходить? Подарку а, своему красивую, да. да. Вот такие вот костюмы. Ты сейчас провалишься в эту яму после острова. Осталось. Так, ты сейчас точно народишь больше никого нет кроме этих куриц и овечек никого так кто это кто а -а это, это клад это клад это нет? не клад а что это это живой сундук что от нас скакать будет он есть хочет что ли рот открыл нет это живой сундук да А что ты хочешь угу. взять я сейчас тебе продемонстрирую, что он злой. Да то что? Мне уже прятаться за кусты, за деревья? Или можно спокойно? Нет, стоять? нет, Все спокойно. Мне уже мы в, не в креативке, поэтому нас вот тронет. Где ты, тут? А ты что, его взорвать хочешь? Или ты его спанить хочешь? Нет, мне не нужен Деревенщина. Кто? Ты хочешь ну, Деревенщину такой... создать? Это такое лицо, которое так называется Деревенщина. Было вроде. Нет? Сняла. Давай я поищу. Ты очень быстро двигаешь, я не успеваю. Так. Вредина, Гор, Лошадь, Паук, Свинья. Ну, а мне уже все кружится, где-то крестьянин было. Ты уже пропустил, по-моему, или он так и называется деревенщина? А можно я поищу? Он можно? называется можно. деревенщина. Можно. Вот Где? Да нет, а ты, ты, ты, ты только яйца ищи. Э, яйца только. Ладно. Яички, то, вот яички, ага. Ой-ой-ой, я уже не могу искать. Зомби-крестьянин! Свино-зомби! Какой Гоша. крестьянин? Вот, зомби-крестьянин. Так, сюда. сюда. На. Мне надо его заспаунить. Ну, давай. <связывая> это что за Понятно. чучело? А, -а, а Все, он пошел! Слушай, это прям натуральный он человек. Он вообще на зомби не похож. Ты что, в него каши кидаешься или яйцами? Какое-то желтое что-то. Чем ты в него кидаешь? Это мои стрелы. То есть не стрелы, а копья. Уничтожил. Ну, что-то еще будешь? Давай уже кидай. Давай его кого-нибудь, кадавра какого-нибудь сделаем. Он уже ушел от сундук. М -м. Ой, Он что, бегать умеет? Конечно же. А у тебя топливо под пятками. Ничего себе, ты теперь ракетным двигателем летаешь. Ничего себе, ты себя ускорил. Ты что, себе рюкзачок ракетный приделал? Ускорительный? Нет, у меня просто ракетный рюкзачок. О, солнце сходит, уже рассвет. Стив, уже рассвет. Я Давай уже что-нибудь придумаем. Да, будем его тут строить. Решено, тут строим его. Я прям в рифму сказала? Ну давай уже что-нибудь придумаем, повеселимся. Сейчас рука начнется тут. Переливается. Тут начнем. Что будешь делать? Конечно же строить. чего же красиво. Это все здание будет такое переливаться. Красота. Ну да. Здорово. Хотя не все, все здание. Да. Раз, два, три. Ты четыре, думаешь, у нас пять. тут шесть башен замка влезет на этой площадке. Конечно же, да. Влезет. Не шесть, а восемь. Красиво получается. А сколько ты углы будешь делать? Угловатые такой или просто прямоугольная? Ты уже знаешь, да, какая? С ями. Красиво как. Ну тут нам не будет мешать вот эти вот рядом возвышенности. Нет, я их просто уберу сейчас. У -у -у. Да. Раз, два, три, четыре. Пять. А эту оставишь сбоку стену, да? Буду тебя все закрывать. Раз, два, три, четыре, пять. Не понял. Что, не хватило что ли? Не достает. Да Потому что у тебя вот здесь стена длиннее, чем не тут. Так. Тут длиннее скосил ты. Вот эта стена длиннее, чем эта. Раз, два, да три, Да это-то такая. Четыре, вот пять. эти боковые, вот эти. А, я тут не тут так смотрю. Тут лишние, я не там начал. Да. начал у тебя было не там. Скосил, поэтому. Uh -huh. Теперь углы надо там убирать. Раз, два, три, четыре, пять. Да ничего, это, это, это дело житейское. Ну, быстро быс сейчас сделаю, поправлю. -по И... У тебя огонь! Все строители с таким огнем были, да, в пятках? Как ракетные ускорители да. быстроили. О, уже день. Как же тут быстро меняется -а. время. Придавило же. Все. Ты как будто. О, все полетел. Ой. Так. Что же опять по-моему скатил, нет? Сверху посмотри, сверху глянь. Пять где-то вот тут по-моему да. вот с этой не хватает с одного не хватает. давай уже да. вот тут вот тут я не так сделал то есть чего ты лишний а потому что у тебя там стена раз, вот тут вот не такая два, посмотри три, посмотри четыре, у пять. тебя вот здесь несимметрично посмотри раз, Или так задумано раз, у тебя а не здесь а вот здесь с той стороны вон там раз, Почему не настает? Да блин, ну остановись, посмотри сверху. Вот, посмотри как а -а -а. Он тебе да. тебе надо вниз ее туда. вот-вот, да да И тогда вот это тоже уйдет и там сдвинется. Ну да. Чик, ты меня лучше думаешь. Да, ну, потому, потому что квадратные квадратные. у меня квадратные мозги у меня. Потому что ты Стив. Да. Чика. Два, три, четыре. Пять. Вот теперь все должно получиться. Ура! А теперь сделаем их таким же, как камень. Только, по-моему, одна недоработка есть. Они отличаются. а это тень. Точно. Вот бега. А эти все убрал красивые. Специально, что ли? Ва, у меня броские края. У меня все крутится. Ты что меня закружил уже? Уф. Хотела посмотреть стройку, вот мне прям уже в глазах уйти темно, Закружил. Mm -hmm. Теперь тут вот делаем вот так. Большой будет замок. А были какой-то. Это человек Раз, посмотри сверху. Это же ноги. Два. Поднимись три, вверх, четыре, посмотри. Пять, шесть, семь. Это же великан каменный. <свят> Какой-то. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь, девять, десять. Хватило? Нет, надо побольше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, семь, восемь. Ну, сейчас, десять, сейчас, десять, сейчас десять, вот там Сейчас, сейчас. Фу, сбился. Чё, я тебе помешала, да? А -а -а. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Слушай, а что ты все эти красивые убрал? 16. Тебе... Больше они не нужны, что ли? Да нет, просто тут плоские края хорошие. А, ты потом их применишь? Да, потом. Так чего-нибудь хочется взорвать? Да нет, а я вот не хочу, потому что я свою постройку задену взрывом. Похотел, если ты потратил на что стро... Все это взорвало. Смотри, какой дождь, К кубиками, Квадратный. квадратными кубиками, маленькими квадратными кубиками. Три, четыре. А он может этот дождь набираться куда-нибудь? Вот идет, идет, и лужа Нет, появилась. Нет, тут Майнкрафте это не доработано. Понятно. Скоро наверное доработают. Все, может быть. У нас в той версии были моды реалистичные, вообще помню. Это снимали. тоже. Там вообще все было как на самом деле и дождь. И ветер, ну, у нас версия просто нас... не позволяет эти шейдеры вставать. Ну И да. версия новая, поэтому... нет еще пока таких модов. Раз, да. два, три, ну, четыре. Ну, вообще шейдеров, вообще этих не шейдеров а текстур пака еще нет. Текстурпака. Да. Пять. Да вообще мало текстур паков для этой версии. Там их что утопил? Все, полетел. О, полетели. Можно я буду, когда ты будешь взлетать, рядом с тобой держаться за руку? Конечно. И взлетать. А то у тебя нет такого рюкзачка, как у тебя? С ракетом, ускорителем. Ну да, конечно же. Можно. Как, как нельзя? -то. Для моей щеку не все. Можно. Тем более в Майнкрафте? Ну, ты можешь горбом это все делать? Вот горб тебе. Ну, ты уже тут такой вот максимум. А зачем тебе такие ноги? Этого вот строения. тебе горб, забирай. Да? Можно? Да. Что, будешь стрелять, что ли? Нет. Ой, тут, по-моему, все так. Так. Так. Так, теперь тут в бок надо мне сделать башню. Ати, Ли, а Теря, надо бомбануть. Ну да. Давай взорвем. Только надо аккуратно сейчас да, взрывать. Да, ну, подальше отойдем, чтобы не засыпали нас тут. Mm -hmm. Так. Готово? Давай. взлетаем. Так. Уф, чуть, -чуть не задела. Ой, нет, задело все-таки. У-у-у, неправильно сделал. Не, у, меня, у меня не, не симметрично. Слушай, опять ночь. Ну тут моментально просто. Только утро, тот же день, тот же ночь. Раз. Раз сказал. Так что тут может не, не взял? А нет. Там не, просто не цепляется. Нет, не ставится там просто. Да. Пока что, наверное, больше. Раз, два, три, четыре. Пять. А это уберем, чтобы не мешалось. Сколько блоков? А, вот тут надо сдвинуть с тобой не понял ну да тут сдвинуть надо тут нам это, а вот уже вылез это канал что ли будет два три четыре пять да прям как усилился дождь так нет это уже град по-моему а не дождь такие большие кубики нет это ты все, сомневаешься, все. Стив, ты сомневаешься стих да переделываешь все время а, подожди это ты хочешь чтобы внутри росло дерево что ли либо? нет забашь та зачем ну сейчас я уберу только у меня а -а -а. нет времени на это ну ладно давай Просто вот мне стало... Хочу, я хочу, чтобы как бы... Да, вот тут было... А, одинаково. Ну ладно. Ну ты можешь потом без э, э, стрима это сделать. Какой стрим? Когда в следующий стрим уже будешь выходить, уже это стрима всегда делаешь, там да, уберешь всю эту землю. Да, да. Ой. Гром. Гром. Да. Если о, ты о, хочешь увидеть пожалуйста. реальную молнию, я могу тебе да ее хорошо, порой доставить. Хорошо, хорошо, Мы сейчас просто добавим шума немножечко. Мы сейчас с тобой побавим. Знаешь, наверное, что ни у кого уши не оглохнут? Нет, давай. Ну, тогда я сейчас тебе продемонстрирую молнию. Так. Покажи настоящий там, вот, который сейчас... Ну, покажи, покажи! Нет, нету, вот там! Вернись! Ну, вернись туда! Хочу ту послушать, молния, она сейчас пройдет. Вернись! Вернись! Ну, Стив, ну, вернись! На небо покажи небо, где гремит! В небе, которая, которая сейчас Но, белая Подожди, была. хочу посмотреть! Да стой, я тебе сейчас молнию, сам покажу! Вот это дождяра! Вот, это да! Так, ну, пока что, молния? О, молния была, смотри. Ничего себе! Круто, круто, пос. Я покажи, тебе ну, я покажи, тебе я делаю. покажи, покажи. Да, да вообще круто. Еще есть крит, ничего себе. Слушай, а вдруг шара... А, вообще... Вот это да! Вот это круто! А, вообще! А -а Ай! Что творит? что это? А -а -а, космическая какая-то... Что это? Стив! Вау, wow, а это сама была молния! настоящая... А, а, о, это... Это не были Нет. Я ж тебе говорю, покажи. Вот было еще. Она очень редко тут бывает. Это она? Это она, да? Огонь, Она Блин, ничего себе! Она выжгла нам тут все, вообще. А, вообще, что творится? А? Вот это да! Мы даже сами не ожидали да, дойти. Это дождь потушил, да? Дождь? Нет. А ничего себе! Это я потушил. Они... А, ты потушил? А... вообще целый столбы молний. Она вот обводи электричеством не долбанет? А, Вообще тут надо всех этих спрутов переколоть. Нет, это, он э, нет. это а, она не урон, не надо, думаю. Нет. О, а это вообще сама. смотри, сама. Вообще, ааа, -а -а, вообще, что это О -о -о. такое? А, вообще. Подожгла. -а, а не не не, подожгешь, а подожгешь костер, подожгешь костер. Не, не сможешь. Пу, да. А нет. Что опять? Нет. Йо. Ты посмотри, как эти... У, убила, убила нашу овечку! А нет, это молния! Молния бьет, молнию ударит! Вообще убила нашу Порокинга. овечку, хоть... Ну хватит бау! А ]ба может у тебя вот каменные были какие-то тут блоки, фундаменты, что оно притягивает, может быть, что оно а, к нам нет, это молния? Я... это посох, вот это. Кидаю сюда молния. Кидаю сюда молния. А, ну это Кидаю туда. была Молния. Если молния огонь, это значит молния майнкрафтская. Ну, по-моему, это не влияет на это. А посветлее ты не можешь сделать? Когда темновато. Нет, по-моему, тут кое-что не надо сделать. что как-то темно. Это прости, Чика, но я не создатель Майнкрафта. Я а, не могу скинуть А, я думаю, может, зелье кинешь. Нет, никакой зелень не поможет. Ясно. Про... Что да. сейчас было? Сейчас по по по -молния. молния. Вот, нормально молния сейчас была. Гром, то есть. Да, мы строим в очень таких жестких условиях, да? С дождем, с молнией. Это, по-моему, даже уже град, а не дождь еще и горит периодически от нее вокруг, в лесу. То трава, то деревья, даже нашу овечку убила. А Моя я лесу. сам ее сделал. Я сам а, позвал молнию и уничтожил. Ясно. А, а там мне не понравилось. Вот это была настоящая. Настоящая была. Я подтверждаю. Так. Ты куда там зарылся-то? А это сейчас надо устранить. Ты вот этот остров, который там был, внутри фундамента убираешь, что ли? Я Нет, не сейчас ты я весь фундамент уйдёшь, а не сверху ничего Брать. не видно. Это что, там носки, что ли, были? Нет, <связывая> это Тинси. Ура! Ой, по-моему, переборщил. Нет, У -у -у -у -у. как раз, как раз. Я удачно. Что поставил? <связь> <связь> <связь> <связь> <связь> Уф, я действительно не знаю, что Забит? А, Кто-то кто меня вообще слышит? Ку-ку! Mm -hmm. mm -hmm. Я тебя слышу! <говорит> Давай, идем дальше. Что еще? Ты в воздухе строишь блоки? Как уж себя, по-моему, ударил сейчас. У нас сегодня много было технических неполадок. Конечно. Поэтому же. мы пока выходили. Уже... Кто-то, кто приходил, уходил, приходил, уходил в чате. Мы не успели ничего посмотреть. У нас тут сегодня прям со звуком. Да? Проблемы были. Давай. Ну, все наладилось. Да, все наладилось. Посмотри, там зомби пришла. Или пришла. Это эм, Крипер. Это Крипер? Посмотри, какая красивая девочка. Даже никогда не подумаешь, что это Крипер. Классная. У нее внутри порох. Че, она взорвется? Ну, есть какой-то какой житель. Ну, например, я подойду, если буду не в креативке, а в выживании. Она мне взорвет. А, -а, -а. а это, это по-моему, для готовки. Тут у меня мост стоит на готовку. Вот, Это семечка. Куда она ушла? Что? Взорвалась? Взорвалась? Да, молния попала. В нее? Нет, не в нее. К счастью. Ну, кое-что надо сделать. Так, где у меня-то был? А, это... Это, это не тут было. Так, это было где-то... Здесь. Вот. Это называется водяная пушечка. Она может потушить любой огонь. Она серьезно может потушить любой огонь. Могу даже продемонстрировать. Давай. Я возьму зажигалку. Сказал, возьму сажалку. Так, я взял сажалку, и теперь я подожгу, например, вот здесь и Пляш, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь. И здесь, здесь, что он тоже все твое? Да. Что тут это водяная дожжу. пушка. Потушит. Нет. Потушил? А, да, да. водяная пушка тоже? Водяная, эта пушка? А была огненная? Нет, это не огненная пушка, это вот. А чем ты зажигал TNT? У меня же, по-моему, майкрафт уйти мульт гуканул. Как И я ее держу? Чего, я ее квершку. Что, что, плюешься? <рогрот> <рогрот> <свист> фу, Меня всех, на Я её кверху держу! Я её кверху Астры... держу! Кверху идёт, а у тебя сорта <свист> идет, Да <даже> что, <свист> просто фу! <свист> Ой, невозможно, смотреть. Хватит, хватит! Фу, заплевал нас всех! Ты просто хваток какой-то воды непонятной! <свист> Минутку! Все. Теперь. Ты... надо так. этого делать. Мы как потом в этом доме будем жить? Это не замок будет, а туалет какой-то. Нормально все будем жить. Крипер. О нет, я побалмую. А, напугал. <break> Ой, <astero viele leakeless> <made> нет. Так, смотрите, что происходит с крипером. О нет. <Herr cluster> Ничего себе! Вот это да! И днем тоже работает, да? У -у -у. И даже когда дождя... Эх ты, при полном солнце, без всяких облаков практически идет молния, да? С грозой. Ни а хрена это, это шейдеры! Видишь? Да, вижу. Не сгибается. Теперь молнии нет. Сказ. Что? А кто там? Смотри, кто это? Это кто? Это кто там? Кто? Скелет. Какой скелетик красивый. Все, они такие красивые стали mm -hmm. в этой версии. Блин. Ран... О, сквозь него. Че сквозь него ходить? Это что? <гас> сквозь него можно ходить. А что он держит в руке? у <звук> а я могу еще кое-кого. <звук> я могу кое кого сейчас призвать. Ну давай, опять ночь. Как что быстро день кончается. Так. Лет Так то, что мне нужно, смотреть и учитесь. И дрожите. Трепещите. Мне нужно вот это. Еще. И это волчок. Ха -ха, волк. Не понял. Это что такое? Это какая-то свинья или бегемот? Я призыва волк. Не понял. Он хрена волка изменять, а? Да что это такое? Я волк, человека. Ты добился Это новое Ничего не было. Он Прям к нам лезет. Ты чего зароишь? Будешь? Нет, мы уже Я его зажарил, все, Колотил волка. Да. Что-то с него вылезло, что не забрал? Это неважно. важно. приручайся! Но Только не, не падай в эту дырочку! Уф. В яму! Да? В яму! О, приручился! Что, Давай, все? сидеть! Встать! Сидеть! Встать! Сидеть. Прыгнуть! Встать. Прыгнуть. Давай. Давай, Прыг, Со мной. Он, он теперь что, будет за тобой ходить все время? Конечно же. А если он меня укусит за ногу? У него да, даже ошейник есть. А где у него рот? Ой, ой, ой, не пойму, оранжевый, оранжевый. это шею вроде. Мы как-то не оделся. Раньше он был красивенький волчок, а теперь какую-то уродину. Не знаю. Зачем? тут стали криперы и скелеты красивые. Со мной иди. Давай. Только, пожалуйста, не, не провались какую-то яму. Ну, так он не будет, он бежит за тобой, ты идешь. Как несется! Ты посмотри! Он может у нас строителем будет! Давай его строителем сделаем. Пусть нам Куда то там провалился? Не, он там бежит за тобой. О, бежит, как смотри-ка. А если нам взлететь, он залет него. У уникальная а если... способность. А если нам взлететь, он за нами полетит. Ох ты, уже здесь. Ну ты быстрый! хочешь, что приколачиваешь. Вот. Он... а уже. -а -а -а. Это если они так быстро будут размножаться. Я когда бью одного, я когда бью одного, животного какого-то, он сразу на, на него нападает, волочок мой. Хороший песик. Сидеть! Сидит Тут. Стоять? Сидеть! Стоять! Он меня не слушается. Он меня Сидеть! Слушается. Стоять. Он такой, кот, кот, Стоять, Нет, слушается. я хочу, чтобы он стоял. Он пусть сидит тут. Нет, а хочу, я пошел чтобы стоял. Молодец, сидеть. Сидеть. Стоять. Нет, он тебя не слушается. Ну, Взять. За мной. Побежал, молодец. Сейчас я пойду на тебя. Теперь... Я скину. Такой какой, размер, как он, и он будет меня слушаться, Стефани. Сидеть. Тебя. Всё. А теперь мы пошли строить. Сидеть тут. Канальчик. По-моему. Так, ладно. Так. И что, он ночью за тобой ходить будет? Или он спит? Нет, я ему приказал сидеть. Наш путь там будет сидеть. А, мне кажется, он тут сзади ходит. Нет. Нет? Что, сидит? А -а -а -а. Сидит! Хочу его себе! Хочу, хочу, хочу! Отдай мне его, Стив, отдай! Ты будешь второй песик? Что, это мой бой, да? Смотри, он сначала надо припручить его. А, как? Смотри, как тут на него сразу просмотрел. Может, он уже... Сейчас надо хочешь, -что чтобы все сейчас оно и все, чтобы один только он был. И все. Прирученный. Так. Они оба п -п -при прирученные. Как они могут друг друга закрестить? Ну, не знаю. Так, сразу так, пожалуй. А теперь крафтить. Теперь обрадуется. Да, что? Потому что я сейчас я этих, пожалуй, роб ну, не пойму. А я этих роб, а сделаю а теперь наши совсем с семенами, чтобы они были. Я ничего не получается. Бирка. Кто? Бирка! А, что-то на ковальню сейчас не надо мне. Мне надо на ковальню. Очень срочно мне надо на ковальню. Пусть сегодня долго не будем да, стримить. У нас сегодня из-за этого звука время да. все ушло на техподдержку. Теперь будет короткий стрим сегодня. Не стрим ролик. Так с не имеет значения поставили теперь пименовым. У, у тебя будет какой Имя ему что ли да, да и у тебя ⁇ ежик пусть ⁇ ежик будет да ну давай его уже мне хочу его погладить Теперь у тебя ежик. А у меня сейчас будет... <свист> а у тебя пирожок. Нет, у меня будет кексик. Кексик? Вот, ежик. Кейк твой. У тебя будет тортик. Кейк. У тебя ежик? Вот, смотри. Ежик, класс. А у тебя? А у тебя кексик? <свист> Я буду... А, я тогда его себе заберу тоже. Я тоже кексики люблю, только не, не, не два волчонка надо, а кексик и волчонок. А давай по -по -по поменяемся? Ну, давай. Нет, нет, я хочу ежика. Нет, оставлю тебе А кексик. кексик тебе оставлю. Нет, я уже не... Не хочешь? Нет, не кексика, ну, клубничка. Нет. Да ты что, какая клубничка, нет. Волк, ты что? Тогда уж точно себе заберу. Граната какая-нибудь. Бомба. Ну, давай уж что-нибудь придумай. Один блогер назвал своего волчонка Писевым. Ну, ты что? Ну, нет, мы точно так называть не будем. Это уж он что-то переборщил, тот блогер. У него свои мозги. у нас кексик, морковка. Да какая морковка, что ты? Морковка. Волк-морковка. А у меня будет кто? Зайчик. Я сам сейчас имя, имя ему сделаю. Но no. я... я сделаю кексик. Да ну давай кексик кекс. все. Кекс пусть будет. Жесткий. Нет, кексик просто. Да? Ласково. Да. Так он вырастет? Какой же он кексик? А нет, а они не. Может он растут, а Они сразу взрослые. Зубастик? Редко попадаются. Может, он будет маленький. О, зубастик! <гас> Согласен? Да. Зубастик. Собираем. И. кто сейчас ко мне пошел? Не знаю идь обоим сидеть сидят смотри сидят а сидит на попе крутится это мы. а это мой ежик. ну давай а теперь стоять твой месяц собрались давай собрались пошли сюда так быстро через блоки о мы шустрее чем твой твой что-то как-то это медлительный ну, давайте уже за нами гоните. Ребята, гоните за нами. И... Сюда. Ну, тут сиди, пожалуй. Все, сидите вы. Сидеть! Мой зубастик и твой кексик. Да. Почему наш волк все время Боится, да? Потому что я всегда ему даю команду. сидеть. Ежик <смех> <смех> твой, Ёжик твой. А мы избастик. <смех> надо им будку сделать. Будки, то есть. Ну, мы этим займемся потом. Сейчас достроим этот замок. Умне надо море застраивать, сейчас надо. Ну что может быть уже до следующего тогда раза уже ну, поздно да, темно уже да согласен и, в и у нас сегодня да темновато уже темновато Стиву пора отдохнуть поспать пусть отдыхает да нам тоже пора да теперь мы с нашими питомцами, моим питомцем, его зовут Субастик. И моим питомцем-ежиком да. прощаемся с вами, ребята. С вами Субастик. <с Ежик. Ежик, да. А если мы успеем, то завтра выйдем, да, Стив? Еще раз. Да. Стрим. Поэтому. Сегодня мы с вами прощаемся. С вами, с вами был, с вами был с вами была Чика и Стив. С вами был Стив, Стив и, и, Чика. и Чика. Всем пока. Ну и наши питомцы Субастик и Ежик. Пока. Ёжик. Пока. О -о -о, пока.